Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале Пипе Горбатьюкс. Сегодняшняя рубрика у нас называется «Учить английский урок». Урок номер 121. Его тема – использование и употребление слов somebody. Anybody, nobody в английских предложениях, как для формирования вопросов, так и для формирования ответа в разговорной речи. Итак, первое слово, sambody, переводится как кто-то, используется только в утвердительных или повествовательных предложениях. Кто-то читает книгу, кто-то пишет письмо. Кто-то прыгал в воду и так далее. Кто-то. Утверждение. Только свободы Следующее слово. anybody переводится как кто-либо. Используется как для формирования вопросов, так и для формирования ответов. И, наконец, nobody переводится как никто. Используется для формирования только отрицательных предложений. Итак, переходим к первому. Сам кто-то, я уже говорил, используется только и только в повествовательных или утвердительных предложениях. Например, кто-то меня спрашивает, или кто-то меня спрашивал, или кто-то меня будет спрашивать. Как мы переведем в настоящем времени? Кто-то меня спрашивает. Конечно, кто-то переводится «самбоди». Кто-то спрашивает меня, будет «Самбоди asks for me». Кто-то вас спрашивает. «Самбоди Ask for you». Кто-то вас спрашивает. А давайте скажем, кто-то э, меня спрашивал. Время какое? Прошедшее. Как будет звучать? «Самбоди Глагол спрашивать to ask в прошедшем времени, глагол правильный, надо прибавить окончание и Значит, somebody asked for me. Кто-то меня спрашивал. Кто-то у вас спрашивал. Somebody asked for you. Давайте скажем в будущем времени. Значит, кто-то будет вас спрашивать. Или кто-то вас спросит. Будущее время? Будущее. Как сказать? Кто-то вас спросит. Или кто-то будет вас спрашивать. Somebody will ask for you. Кто-то будет вас спрашивать. итак так, под этажем, somebody используется только в утвердительных предложениях. Настоящий, прошедший в будущем времени. Давайте закрепим еще. Возьмем какое-нибудь слово. Я вижу кого-то в саду. Я вижу как I Кого-то или кто-то в саду. Утвердительное предложение. Утвердительное Значит, никаких и не будет. Только сам боди. Почему? Потому что утвердительное предложение. I see somebody. Где? In the А как сказать я видел в саду кого-то в прошедшем времени? Предложение утвердительное только в прошедшее время. Значит, сам будет Видеть туси. Глагол неправильно имеет три формы. See, saw, seen. Вторая форма – это прошедшее время. Я видел кого-то в саду. I saw – я видел кого-то. Somebody – где? In the garden. Вот и все. Я увижу кого-то в саду. I will see somebody in the garden. Вот, я думаю, вы четко запомнили сам только в утвердительных предложениях в настоящем, прошедшем и будущем времени давайте возьмем anybody как переводится, кто-либо anybody участвует и в вопросительных предложениях, и в отрицательных то есть, если вы хотите задать вопрос и там должно быть слово кто-то, значит или кто-либо вам необходимо пользоваться anybody потому что это вопрос вы задаете или вы отрицаете кому-то вы тоже должны использовать анибоды сейчас разберемся итак давайте возьмем какое-нибудь слово значит ,BRUN. я ну то же самое давайте возьмем вас кто-то спрашивает только уже неутвердительное, где сам воды был а м -м, вопросительное? Кто-то вас спрашивает. Значит, вопрос. Вопрос всегда формируется. На первом месте ставится частицы. Do, does, did. Или будущее время will. Если кто-то вас спрашивает, это вопросительное предложение, значит, на первом месте должна быть частица. Какая? Does. Ставим ее. does. А кто-то? Что, будем самолет ставить? Нет. Это вопросительное предложение. Anybody. Значит, does anybody ask for you? Does anybody. Кто-то. Ask. For you. Вас спрашивает. А как сказать, кто-то вас спрашивал? Это вопросительное предложение? Вопросительное. Значит, будет только anybody. Но с частицы начинаем. Какой? Раз кто-то вас спрашивал, это прошедшее время? Прошедшее Значит, частица должна быть какая? Не do, не does, а did прошедшее время. Did. Дальше. Кто-то или кто-нибудь? Anybody. Did. Anybody. Ask for you. Кто-то вас спрашивал. Кто-то будет вас спрашивать. Значит, в будущем времени используем всегда элемент will. Will. anybody ask for Кто-то будет вас спрашивать. Вот и. И все, дорогие друзья. Так, какое же еще возьмем слово? Ну, или, допустим, давайте еще для закрепления возьмем. Вы видите кого-либо в саду в вопросительное предложение? Будем использовать any И будем использовать частицы, потому что в вопросительном предложениях используются частицы. Итак, вы видите? Do you see? Вопросительное предложение. Кого-нибудь? Anybody. Не sombody. Somebody, somebody утвердительных. Do you see anybody? In the garden? А Вы видите у кого-либо в саду? Или давайте прошедший время. Вы видели кого-либо в саду? Или кого-то в саду? Значит, did you see? Anybody. Вопросительное. In the gun. А в будущем как скажем? закрепимейшему будущему. Вы будете видеть anybody in the загады кого-нибудь в саду. Итак, вы поняли, что сам Боди для утвердительных предложений в настоящем, прошедшем будущем времени. Anybody только для вопросительных предложений, когда мы формируем вопрос, но вместе с частицами to, does, did или till, которые ставятся на первое место. Итак, мы разобрались с anybody, что он может участвовать в вопросительных предложениях, но и anybody может участвовать в отрицательных предложениях, когда мы что-то возражаем. Ну, давайте возьмем такой, например, пример. Я не вижу кого-то в саду. Я не вижу кого-то в саду. Значит, как мы формируем его отрицание? I don't see. I do not see. Я не вижу кого-то. Ну, если это отрицание, всегда будет «anybody». «I don't see anybody in the garden» – «я не вижу кого-то в саду». «I don't see» – «я не вижу никого в саду». Можно и так сказать. «I don't see anybody in the garden» – «я не вижу никого в саду». Давайте скажем прошедшее время «я не видел никого в саду». Как скажем? Конечно, будем использовать «anybody». Потому что я не буду его просить ни продолжения, и в отрицательных. Но в отрицательных еще добавляется нот и частица. Если я не видел это прошедшее время, значит, будет I did not или I didn't. Я не видел прошедшее. I didn't see. Я не видел anybody кого-то или в саду. In the garden. I didn't anybody in the garden. И в будущем времени я не увижу никого в саду. Как мы скажем? I will not see. Я не увижу никого. Anybody в саду изгодовин. Вот и все, дорогие друзья, что касается any в отрицательных предложениях. Ну давайте еще закрепим. Я не слышу никого на улице. В настоящее время отрицание. Я не слышу. Значит. Будет «anybody» и значит «будут частицы». «Я не слышу» – «I do not hear». «Я не слышу» – «I don't hear». Никого. «Anybody» – «Где?» «In the street» – «На улице». А как сказать «я не слышал никого на улице»? Значит, прошедшее время. «I did not hear» – «Я не слышал». Или «I didn't hear» – «Никого». «Anybody» – «Где?» «In the street» – «На улице». Я не услышу никого на улице будущего нега. Давайте скажем. Как сказать? Я не услышу никого на улице. I will not hear. I will not hear. Я не услышу никого. Anybody. Потому что в отрицании всегда anybody. Где? In the street, на улице. Итак, anybody вместе с частицами, которые ставятся на первом месте, можно формировать вопросительное предложение. Значит, anybody только в вопросительных предложениях. И anybody используется также в отрицательных предложениях, когда мы используем те же частицы, когда что-то отрицательное. I don't see, I don't hear, я не слышу никого, I don't hear никого, anybody, здесь anybody. И, наконец, последнее, это nobody. Nobody переводится как никто. Давайте скажем, я не вижу никого, ну, на улице и так далее как скажем, мы говорим I see. I see, а дальше отрицаем в английском языке только одно отрицание, я вижу I see никого, nobody вот и отрицание без justice, без anybody а просто я не вижу, I see, я вижу а дальше никого или никто I see nobody я не слышу никого I hear, я слышу nobody, вот и все я не слышу никого и на улице, и стрит, дома, и в хаусе, в комнате, или в школе. Значит, я не вижу, ай-си говорит, и никто я не слышу, I хи а потом Nobody. никого. Это тоже самое отрицание. И, наконец, есть такое выражение ⁇ everybody. Переводится к ⁇ каждый, все всякий ⁇ Каждый любит кушать. Как сказать? Everybody likes to eat. Каждый любит пить. Everybody likes to drink. Вот и все, дорогие друзья. На этом наш урок завершен. Я желаю всем вам удачи, успехов. Подписывайтесь на мой канал. Делайте лайки, комментарии. Всего вам доброго. So long. Bye. Пока.